все держится вот в этом нашем проявленном мире то есть материальном мире на противоположениях Что такое противоположение ну вот, скажем свет и тьма плотная и легкая тяжелая так скажем то есть есть постоянно каждому явлению что-то обратное по знаку, это здание представляет собой грандиозную, одухотворенную, материально-энергетическую систему, и вот человек является в ней, в этой системе лишь одной из многих структур, тесно связанной с остальными и взаимодействующей с ними, и об этом говорили Всегда все великие учителя, в разные тысячелетия, в разные миллионы лет, со временем того, как человек получил иску разума за эти 18 миллионов лет, а также то, что было дано через Лену Волнову нам с вами и всему человечеству, тоже об этом и шла. на переломной эпохе, переломного времени нам силы света дали новое мировоззрение, без которого практически мы бы не смогли, не сможем, в общем-то, выжить, поскольку будет идти переустройство всей планеты. Вот это мировоззрение, как и любое другое, Приниматься будет с огромным трудом. Всякие попытки сил света на нашей земле, всякие попытки как-то улучшить жизнь землян, всегда встречались как говорят, в штыки. Поэтому все посланцы свыше были преследуемы, убиваемы, распинаемы обливаемый там всякой грязью, мерзостью вот как свое имя Христа распяли, так всегда распинали все светлое и высокое и при том, что интересно, то практически все население стояло на стороне вот этих вот темных сил, этих разбойников почему? давно же силы света предлагали не только владыкам этой планеты, не только разным начальникам, но и всему населению изменить свою жизнь в духовную сторону. Но не надо здесь понимать под вот, духовностью вот эти извращенные формы духовности, на которых живут разные секты, церкви и так далее. Истинная духовность далека от этого всего истинная духовность это религия мудрости а не религия слепой веры не религия разных ритуалов и обрядов не религия всякой так сказать, ритуальной церковщины вот это надо каждому из вас усвоить никакие обряды, никакие ритуалы самые там раскрашенные, цитилизованные как мы видим в этих сектах и церквах Ничего человека абсолютно не дадут и не спасут его ни от чего. Если он сам, самый именно, сам конкретно, сам не разберется основательно во всех этих вопросах. Не надеясь там ни на каких попов. Великий Будда, это космический учитель высочайшего уровня, он говорил, не верьте мне, а то, что я говорю, Проверьте в жизни своей. Вот эта формула для нас должна быть с вами что? повседневный, да. то, что нам говорят, то, что вы где-то прочитали, услышали, проверьте на собственной жизни, как бы испытайте собственной шкурой все это. Если увидите тут результат серьезный, положительный. Значит, тогда это можно применить в своей жизни. Книги, которые были даны с конца 19 до середины 20 века силами света через трех великих женщин. Это Блаватская, ее ученица в Америке Франча Ладью и семья Рейхов, Елена Рейх, в частности. Поскольку эпоха, наступает эпоха женщины, то естественно через женщин и были даны вот эти вот высокие знания. Книги, которые Иоанна Ивановна сложила в вот этих, этих бесед с космическим учителем, с владыкой вот нашей Солнечной системы, его еще Христом называют, но дело здесь не не в тех или иных именах, на дело в сути. Книги, которые она, в результате этого, написала, называется «Агни-йогой» или «Живой космической этикой». То есть это часть той космической этики, согласно которой живут в сотворительной цивилизации, в космосе, частичку нам дали. Самую такую, чтобы мы могли усвоить. И то говорят, чтобы это усвоить, нам понадобится не одна еще тысяча лет. То, что дано вот в этой живой этике или в йоге огня, в огне йоги. Тот, кто пытался читать и как-то проникнуть в суть того, что дано в книгах в живой этики, но они сталкиваются вот именно с тем, о чем мы тут говорим. Многие вещи там будут непонятны пока. Почему? Потому что понимание открывается по мере того, как ты, самые простейшие советы, данные в живой этики, начинаешь применять в жизни а в результате этого меняешься в да, качественном отношении и человек меняется качественно только в этом случае ему открывается новая порция знаний в той же самой живой этике. те места которые были непонятны ему совершенно вдруг в какой-то степени становится понятным потом он опять Через какое-то время снова считает этот мир, что если он изменения в себе какие-то произвел, еще что-то открывается, то, что раньше он вообще не подозревал. И так далее. И так, как говорят в беспредельности. А поскольку достижения этих высоких знаний, постижений тайны природы, вот этому постижению конца нет, Поэтому у нас с вами перспектива очень интересная и беспредельная в плане своей жизни, в плане изменения себя и так далее. Во всех отношениях жизнедеятельность космоса поддерживается энергоматериальным обменом между различными составляющими его структурами. Вот, по сути дела, космическая эволюция нашего земного человечества это, по сути, свой энергетический поток, тот материальный энергетический процесс, на основе которого лежит материально-энергетический обмен, постоянный обмен. Без обмена ни шагу. Вот мы с вами живем на этой планете вы сегодня завтракали? все? На вы у планеты чего-то взяли, да? у маточки планеты взяли чего-то? значит надо чего отдать ей теперь не отдадите через некоторое время что? у вас будут накапливаться камни, атеросклерозы вы же не отдаете? тот, кто не отдает он превращается в мусорное ведро на него наваливаются всякие болезни отходы же остаются в организме Он взял, а планете спасибо не сказал и вот такие паразиты должны самоуничтожаться все очень просто, понятно, да? вот сейчас представьте себе, поели, попили в течение дня, скажем там а снизу вот эти два отверстия, они заткнутые чем-то, наказались. Ничего наружу не выходит. И что? Что произойдет? Ну, максимум 5-7 дней человек может просуществовать как-то, а то Это может быть даже раньше. И отправится, понимаете, в мусор его тела. Самоотравление есть будет, да? Ну, вот видите. То есть обмен нарушен и все. И человек гибнет. А теперь примените вот это к своему эфирному телу, к своему тонкому телу, к своему ментальному телу. Вот если там обмен нарушен на тех уровнях, и он, он неправильный, этот обмен, то что происходит? То же самое самоотравление. И все, на самом деле, все очень просто Одним словом, везде, во всем Мы видим такой энергообмен Все вокруг абсолютно Ученые даже обнаружили, что солнце дышит То выдохнуло, то вдохнуло Энергию послало по своему телу То есть по своей звездной системе Это тело нашего Владыки Солнечной системы. Все его планеты, вся материя в Солнечной системе, это его тело. Послала по телу энергии, потом вдохнула, забрала все, что тело дало. А мы что-нибудь даем ему? Хорошего ничего, на только один. И отравляем нашу Солнечную систему. Поэтому не даром говорится что владыка нашей Солнечной системы великий Логос он многострадальный слышали об этом? многострадальный почему-то вот из-за таких вот двуногих понимаете вампиров как мы с вами то есть вот Земля не тут у нас в нашем трехмерном мире энергообмен идет по трем направлениям ну можно так вот Рассуждать обмен со всем и со всеми. Все, кто находится на поверхности планеты. Это так называемый горизонтальный обмен. Вертикальный обмен с космическими телами, с Солнцем, с планетами, с созвездями зодиака. Это в космос. А у некоторых обмен туда, вот вниз, с преисподней. То есть там внизу у нас, вот под корой планеты. Находится седьмая сфера Тонкого Мира. Самая грубая форма Астрала. О, и там население тоже большое. Там всякие монстры собираются. Живут, вот сюда, отсюда уходят, туда. Типа там Гитлеру, Сталина. И всевозможные эти жуткие палачи разбудить. Они оттуда иногда вылазят и тут наделают, что ли, натворят, потом туда опять. А чего они оттуда вылазили, не знаете, нет? Ну научить как -то точно, да. Они бы не вывезли. Если бы мы здесь живущие на поверхности, их оттуда бы не призвали. Раз мы безобразно себя ведем, то мы им даем право оттуда выползти и устроить нам хорошую избучку. Ну и все. Поэтому силы зла до тех пор с планеты убраны не будет, пока мы все вместе не пожелаем от них избавиться. А сейчас большинство человечества, миллионы, многие сотни миллионов людей не хотят расстаться с силами зла, с темными силами. Поэтому здесь никакие попы своими кадилами, никакие, понимаете, умники земные от сил зла нас не избавят. Потому что все то зло, которое живет в земных людях, оно как раз дает право, дает своеобразный мандат силы тьмы, пребывая здесь среди нас. Вот и все. То есть ничего особенного тут нет. Все ясно и понятно. Ну вот у нас здесь в данном случае горизонтальный обмен, вертикальный обмен. Еще есть так называемый ну, некоторые исследователи говорят глубинные, с мирами иных измерений, с тонким миром общаемся, а также с иными состояниями материи. Эти элементы заложены у нас с вами. То есть результате такого обмена происходит количественное и качественное накопление тонких материй, тонких энергий, которые повышают энергетический потенциал человека, скажем, народа и страны. Но это в том случае, если накопление качественное. Планета создает дальнейшие возможности для нашего революционного продвижения. Перед человеком поставлена цель достичь состояния космического иерарха или бога человека. И вот человек проходит по эволюционной лестнице, но ну, тот, кто хочет не автоматически проходит, а много трудов надо положить на это. Согласно эволюционному развитию в конце 20 века, это особо стало заметно, наша планета и живущие на ней человечество подошли к началу нового эволюционного витка. И вот мы считаем, что Книге «Живой этики отмечены основные особенности вот этого витка. Это приближение к нашей планете новых энергий, усиление взаимодействия миров, других измерений с нашим физическим миром, умелое обращение человека с психической энергией, интенсивное взаимодействие с материально-энергетическими структурами космоса расширение вот этого энергоинформационного обмена с окружающим пространством повышение уровня синтеза синтеза духа и материи ну раньше был такой период у нас длительное время когда все делилось на вот это вот темное, вот это вот светлое, это вот материальное, это духовное это мое, это твое. А сейчас надо это все объединять. И, наконец, формирование нового, более высокого, утонченного вида, то есть качественно более лучшего вида человечества. Или шестая раса, или шестая фаза эволюции нашей пятое заканчивается постепенно но это не сразу, не резко но довольно быстро по сравнению с остальными прошлыми переходами если раньше эти переходы длились порой по много-много сотен тысяч лет сотен тысяч лет теперь это будет намного быстрее и вот в начале 20 века был проведен где-то в середине XX века очень интересный для всего человечества уникальный как бы, эксперимент или опыт, когда наша земная женщина для Иван прошла путь раскрытия огненных центров и трансмутации огненных центров. Вы ну, уже знаете, что у нас есть у каждого свои вот, огненные центры, да? Вот семь энергоцентров у нас у каждого. И плюс к этому у каждого энергоцентра семь ответвлений есть, вы тоже знаете. Но они у нас пока находятся в таком как бы спящем состоянии, вот эти энергоцентры. Если представить себе сейчас человека, у которого вот все семь энергоцентров будут раскрыты, то есть расцветут как лотосы, как огненные цветы. И все ответвления тоже будут раскрыты. То есть все 49 цветов расцветут, раскроются все эти бутоны. Они из себя представляют огненный вихри. Тогда вот такой человек стал бы подобен создателю нашей Солнечной системы. То есть подобен Богу. Был бы. Он обладал бы и всевидением, и всезнанием, и яснослышанием, и так далее, и так далее. То есть всеми самыми необыкновенными, с нашей точки зрения, фантастическими свойствами. Такой, очень, так, качественными. Понятно, да? То есть у каждого в потенциале вот это заложено. У каждого абсолютно. Так вот, Илена Иванович это воплощение Матери Мира, нашей Солнечной системы, могла пройти на нашей планете в самых жутких условиях, вот в то время, когда Армагеддон был, так сказать, в самом разгаре, когда силы зла хотели уничтожить все светлое на планете, в этот момент она проходила вот такую огненную трансмутацию, когда в ней все энергетические центры преобразовывались, раскрывались и преобразовывались. Зачем это нужно было? Во-первых, привлечь на планету нашу мощные потоки космического огня, потому что в космосе действует закон подобия, подобное к подобному, понятно, да? Благодаря тому, что вот она была на планете, здесь такое она совершила, теперь у каждого из нас тоже имеется такая возможность, потому что если с ней это очень короткое время все происходило, что это рождалось разными страданиями, разными болезнями, но не такими, как у нас, а болезни, так сказать, такого энергетического, как бы, роста и развития, это в будущем нас всех с вами ожидает. Таким образом, силы зла постепенно теряют здесь под собой опору, а вслед за тем, как прошла вот эта огненная трансмутация и был уничтожен и ликвидирован князь Тьмы. То, что в той же Библии предсказывалось о битве Архангела Михаила с князем Тьмы, это произошло в 1949 году, он был ублён. То есть после этого уже планету уничтожать некому, теперь только мы сами, если можем ее уничтожить без него главаря. Черная иерархия безглавлена, Хотя попытам продолжать носиться еще с этим, с дьяволом, с сатаной, да, слышали, да, до сих пор есть, вы знаете, у них они без сатаны жить не могут, также без него. Без него невозможно. Тогда надо все эти церкви посокрывать. Сатаны же нет. Но на самом деле все не так выглядит. Оказывается, сатана в каждом из нас еще остался. То есть самого-то нет, но остатки или жидки, лохмотья, остались практически в каждом. И Армагеддон переместился теперь. Если раньше он был в тонком мире и на нашей планете, вот вторая мировая война, это как раз Армагеддон, то после этого, когда по большому плану вот это было ликвидировано теперь Армагенон переместился внутрь каждого из нас понятно да? вот сейчас Армагеддон практически будет вот эти последние в новой эпохе 2000 лет он будет там бушевать у нас то есть вот эта вот эпоха Водолея, да? да? эпоха Водолея а там какая стихия да, возглавляет это? Воздух, вот правильно А воздух четырех видов Есть И был всегда Как любая стихия у нас на планете Она имеет четыре подразделения Огненный воздух Воздушный воздух Водяной воздух И земляной воздух Понятно, да? Ну, теперь отсюда можете Делать кое вы какие выводы и качества воздуха такие, Помните, вот мы специально в свое время там вот есть на эту тему материалы, там доклады. Какими качествами обладает стихий? Помните воздух? Какие у него основные качества? Качество проявления. Вы вот возьмите как следует поизучайте, если у вас есть, так сказать, вот эти лекции почитайте о, о всеначальных энергиях всеначальной энергии там у вот, вас есть значит земля обладает какими качествами она холодная и сухая вода холодная и влажная сама энергия не про воду мы говорим, а про энергии холодная и влажная вот у кого-то если преобладает в организме стихия вода она проявляется как холодная и влажная Воздух помните воздух? Горячий и влажный А огонь сухой и горячий У вас есть, так сказать, вот это, почитайте там доклады, есть у вас лекции? Значит, вот эти вещи интересны, помните, почему? Потому что вы собой можете наблюдать. Мало того, каждая стихия, она еще подразделяется на четыре подстихии. Вот Илья Ивановна прошла путь к огненной трансмутации. И таким образом открыла дорогу земному человечеству к высотам космоса, к высотам духа. Мы бы с вами здесь высоты материи покоряем все время, да? На залезем. Или какого-нибудь барахла натаскаем, все, и на этой горе сидим, да? ой, ой, вот это, наградил сейчас, натаскал. Сейчас поживу, да? То есть вот такие высоты мы тут покоряем, да? Всего и побольше. Повкуснее. Поинтереснее. А речь идет о том, чтобы, как Христос сказал, ищите прежде что. Царствие Божие А вот это все, остальное Выложится вам То есть все материальное Оказывается, нам надо стремиться к высотам духа А не к высотам материи Но стало быть, если речь идет о материи То к более высоким формам материи Тогда уж если Опять-таки дух Где-то немножко впереди все время а высокие формы материи немножко сзади. То есть вот то, что она прошла, дает нам возможность в самим осмыслить, пройден ей земной женщиной сложнейший и тяжелейший путь. Путь, наполнен страданиями физическими и духовными. Но, оказывается, для нас, для всех, это очень и очень необходимо. Немножко другого пути, и вы слышали о том, что путь. Царство Небесное узкий, да? Помните, да? Вот она таким узким путем шла. Понимаете? То есть вы теперь начинаете немножко понимать о каком-то узком пути говорила Христоска в Евангелии. Там. А то, что там непонятно, что это там за узкий путь? Что это такое? блюд куда-то какой-то? Привольные уши там какие-то? Непонятно, да? Было, да? И мне тоже было непонятно, там лет 40-50, когда я это все тоже Библию там только берег читал, ну ничего не понимал, думал, что там за успехи, к чему это все Только когда уже Теософию стал изучать, думаю, вот наконец-то ответы приходят На вот те формулы, которые Формулы Христа, которые остались каким-то странным образом В этих вот Евангелиях Ведь очень много книг связанная с приходом Христа, было уничтожена силами зла. И потом уничтожались они руками церковников. Это очень важная интересная литература. Чрезвычайно важная для нас, для всех. Она уничтожалась как раз вот этим вот церковным начальством. Притом настолько это рьяно и усердно, с такой злобой все это сжигалось. Под эгидой якобы защиты христианства от всякой ереси. То есть силы зла всегда выдумывали такие, знаете, благообразные формы. Одним словом, если мы посмотрим вот на длительный поток такой человеческой жизни, а также жизни человечества на планете, то обнаружим, что постоянно кто-то приносил земному человечеству огонь духа. Тысячу лет возьмем, пять тысяч лет назад Сто тысяч лет назад обязательно кто-то приходил Все время Высокая и низкая земля и небо малое измерений и большое Высокие вибрации материи и духа И низкие и тонкие Плотные миры, миры плотной материи Эволюция, инволюция Вот далеко не полный перечень того, чем приходится соприкасаться тем, кто участвует в грандиозной драме космического творчества. Трудность перчатко стоит в том, что во всей этой сложной, богатой картине космической эволюции, сначала необходимо найти вот ту единственную неповторимую как бы, точку каждого надо найти, с которой начнется его духовное творчество. То есть каждому, по идее, бы надо, живя на планете, искать в первую очередь не земную мудрость, а мудрость небесную, то есть духовную. Выяснить, а зачем я сюда пришел с такой целью, что по базарам делать, детей рожать себе подобных, что ли, и все, и переработать кучу, так сказать, материи на номус, и все. Так живут все животные. Они между прочим животные исполняют в точности космические законы. А мы то же самое делаем, как животные, но нарушаем их все время. И вот каждому по идее надо найти вот эту неповторимую единственную точку, от которой можно было, оттолкнувшись, идти по пути духовного творчества а материальное то само собой было бы но оно было бы несколько как бы на втором месте в каждом космическом явлении всегда заключается как бы два начала два противоположения это сияющий светом и добром Христос а также какая-то иная сущность Ему противоположная каждый из них имеет свой путь и свою лестницу восхождения и нисхождения вот эти пути проходят через то, что касается допустим нашей жизни через наш космос через миры различных измерений физический мир находится как бы в начале пути или как говорят у подножия лестницы восхождения но это для нас с вами потому что в каждой цивилизации, космической, там, на, на, на иной планете, там лестница имеет несколько другой вид, но она везде есть. У нас вот эта лестница, связывая небо и землю, в единую энергоматериальную систему, заключает в себе еще один важный смысл. по ней можно как подниматься, так и спускаться. Ибо эволюция и инволюция, это тоже два противоположения, которые работают всегда вместе. То есть ситуация в космосе, жизненная ситуация такова, что из инволюции нет и эволюции. Эволюция начинается с инволюции, как в частном, так и в общем смысле. Но вот у нас с вами до в середине четверки коренной расы, помните, про расы мы говорили, про круги, да, помните? Круги, расы, там, кстати, есть брошюрочки. Я вам предлагаю ей тайны развития Земли, космоса, человечества, она должна быть у всех. Для того, чтобы это учет к себе представление До середины четверки расы мы как бы опускались в материю, И интерес к материи был преобладающий. Понятно, да? Все это проходили, все Все абсолютно, и здесь кто сидит, и вот там кто бегает, ходит Все проходили этот путь, путь нисхождения в материю Церковники назвали его падением в материю Упали в материю Падали до определенного уровня Потом нам сказали, "Так хватит падать, вот давайте тебе надо восходить кто сказал, а да, пошли вы стали ниже падать. Понимаете? А кто-то стал что. надо восходить. У город, туда. Вот эта часть инволюции, вот это эволюция. Восхождение. Мы сейчас много говорим об эволюции. А вот про инволюцию либо совсем не упоминаем, либо так крайне узко представляем себе как. Некое падение, как неумение удержаться на определенную ступени восхождения. Или представляем себе, как, как, скажем, спуск на более низкий уровень. Почему? Ну, такое примитивное представление, это потому, что мы не учитываем так называемую диалектику воздействия, взаимодействия, эволюции и инволюции в широком космическом смысле. Не берем в расчет энергетический вариант этого взаимодействия. Вот То, что без инволюции нет эволюции, это истина. Ее никуда не денешь. Для того, чтобы началась какая-нибудь эволюция, огненная искра духа должна сначала опуститься в материю, получить опыт. А опыт общения с материей дает возможность развить сознание у огненной искры духа сознательно-сознательно вот в свое время очень давно там да, триллионы, квадриллионы, квинтиллионы лет тому назад когда наша искра пошла на воплощение божественное, она была совершенно бессознательная, ничего не соображала точно так как ребенок он, он только родился у матери из утроба, да? чего нибудь соображает? Нечего он там хлопает глазами смотрит, где что это дети оказался Пока начнет соображать, долго еще пройдет время, много, да? Ну, такой примитивный пример Точно так ему надо Только вот на то, чтобы соображать, в ней много времени уходит Намного, чему у нас сегодня, когда мы выскочим из за другого терреско То есть вот мы спускаемся в эту материю Для Духа это... Раз Дух появился в материи, это для него что? Инволюция. Понятно, да? А для материи, в которой Дух оказался, это будет эволюцией. То есть сейчас она что? Получила, вот в виде пришедшего упавшего у нее Духа, она получила импульс одухотворения. И таких начал много. Ибо на каждой ступени эволюции находится свой тип материи и своя чистота вибрации Духа, то есть Дух нового качества. И каждый раз при переходе на новый виток восхождения будет повторяться эволюционный импульс. То есть в свою материю будет входить своя искра Духа, которая своей энергией, своей чистотой колебаний Создаст разницу потенциалов двух основных противоположений. Необходимую для работы, энергетической работы, восхождения. Взаимодействие инволюции и эволюции порождает и нужные условия для самого восхождения. Ну ладно, здесь можно как-то там что-то себе представить. А вот что такое искра духа? Известно, что Дух, как таковой в свободном состоянии, в природе нигде его нет, нигде он не существует. Поэтому роль такой искры, как правило, выполняет высокая сущность. Для того, чтобы материя нашего мира, скажем, мира более низкого состояния, обрела способность к дальнейшей эволюции, к дальнейшему продвижению, высокой сущности, то есть космическому иерарху нужно спуститься вниз. То есть пройти как бы стадию инволюции. И каждый, кто идет оттуда свыше, каждый космический иерарх, воплощаясь здесь в том или ином облике, он совершает вот такой инволюционный как бы путь. Ну, скажем, Христос Спускается вниз. Представляете, владыка звездная системы опускается до человеческого уровня. Мы по сравнению с ними это как какие-то насекомые вампиры. Наш уровень развития порой даже хуже, чем у насекомых по отношению к ним. И вот такому приходится воплощаться здесь, а материю хорошего качества, высокого мы дать не можем, приходится пользоваться здесь тем, что есть. Ментальную материю для создания хорошего ума, у нас нет материи хорошей. Хорошее тонкое тело, здесь у нас тоже материи не получишь. Для физического тела, иметь хорошее тело, физическое, физический мозг тоже дело плохо. Потому что здесь сила зла, и мы вместе с ними поработали над ухудшением качества качества всей материи планеты. Поэтому, представляете, сюда вот в эту выгребную яму общественного туалета опуститься оттуда. А наша планета как раз представляет для себя такую выгребную яму. Поэтому это, конечно, для высших существ это как это жуткая, очень такая жертва. Так пойти ты сюда и там не просто здесь опуститься в эту яму, надо еще тут заработать. Надо еще помочь всем остальным, которые здесь копаются в навозе. Чтобы они хоть взглянули на небо-то туда. И подумали, что надо же немножко карабка цикле. А вы сами знаете, что если зерно упав, в навоз, там в почву пусть даже хорошо навоженную если оно не захочет ползти кверху на свет Божий, то оно что? оно же там, погибнет вот точно так и здесь у нас но, ну ладно, но там у них с разумом еще плохо а у нас же разум есть Вот в чем дело мы можем еще выбирать ползти нам туда или нет? Зерно-то не может этого сделать. А вот мы, пожалуйста, мы уже можем либо ползти к Солнцу, либо ползать там где-то в земле, либо полз... ползти вниз, вниз еще ниже Христос опускается к нам сюда, Он направляется туда, где у подножия лестницы стоят те, кто не поднялся на нужную ступень. Высокое существо, космический иерарх, закончив цикл своих земных воплощений, материальных воплощений, может продолжать свое восхождение дальше, в более высоких мирах. Но некоторые из них, владея материально-энергетическими механизмами эволюции, добровольно возвращаются сюда. Они могли бы там дальше продолжать развиваться, сюда не приходить. Для чего они приходят, возвращаются, чтобы искать своего духа, начать новый этап, дать возможность встать на новый веток космической эволюции всем тем людям, которые этого пожелают. Жертвуя собой таким образом сознательно идя на вот такой эволюционный шаг, инволюционный шаг, они закладывают основание эволюции всему человечеству. Сейчас нам трудно сказать, как реализуется вот эта сознательная воля скажем, той или иной великой, высокой сущности, которая сюда приходит иногда. Какие существуют объективные, субъективные моменты, который играет основную роль в таком вот избранничестве. Почему космический рак того или иного уровня только решил идти сюда, не дальше идти развиваться и совершенствоваться, а решил сюда вернуться и помочь тем, кто здесь, так сказать, возится в вот, вот этой материальных игрушках. Вот эта тайна нам пока не ведома Какие объективные, субъективные моменты. Играет основную роль вот, в решении, куда идти у таких великих космических сущностей. Возвращаясь вот у нас в наш тяжелый, ментально, психически отравленный, неустроенный мир Земли, Великая Душа приносит великую энергию который, как выразительно точно изобразил на своей картине литовский художник прагедец Черленис, Христос по справедливости, которого называет еще и спасителем, напитал своей духовной энергией целую эпоху длиной в две тысячи лет, если даже не больше. Эта страница, эта эпоха Писал в себя расцвет, а затем упадок нашей пятой расы Когда Христос, писала Елена Ивановна, мучилась на кресте Кто это понимал? Да никто практически Кто понимал, что старый мир кончился В тот момент, когда он 2000 лет висел на кресте? и что уже новая заря загорелась и новый Бог вознесся на землю Сознавала ли она, когда писала эти строки что именно ей, Елене Ивановне высокому космическому иерарху было суждено выполнить подобную миссию миссию принесения огня сюда человечеству Она, по сути дела, если Христос был, как мы знаем Распят на вот этом на кусках дерева, да? Ну крест, крест дерева. Да? А вот она была распита на кресте между двумя мирами, между физическим и огненным. Это было распятие не менее, может быть, даже более страшное. Верующие, которые через нее дали книги о йоги Говорили о наступлении эпохи Матери Мира, о новом революционном витке, которым напиталась женская энергия. И силы света ей говорили, что именно женщины сыграют главную роль в создании грядущего нового мира на этой земле. То есть того нового мира, где будет формироваться новое шестая раса человечества. А эта раса довольно будет не похожа по своим способностям, по своим энергии на представителей пятой расы, на живущих современных людях. Не похожа. Но это действительно так. Вот тут недавно одно интервью американца, одного ученого американского. Сейчас там все больше и больше начинают подозревать некоторые люди в Америке. Один ученый, потом еще один ученый, еще и так далее. Оказывается, спит, атипичная пневмония, птичий грипп и так далее, энцефалит. То есть много в 20 веке было создано новых болезней людьми. Специально вот этих. В биологических лабораториях и в генетических сейчас этих лабораториях создаются вирусы для уничтожения населения Земли. Потому что такое задание они себе поставили, глава планеты. Три четверти населения надо уничтожить. Оставить только один миллиард. То есть верхушка и вот эти вот рабы, которые будут их обслуживать. Другой, больше никто здесь не нужен. Ну, да, и действительно, что же, все сажут все затопчут, все из земли. Повыдя вот эти, вот эти пять миллиардов, они все тут сажут, и ничего не останется. Понимаете? Ну, как главы рассуждают, когда здесь много населения, топчутся, они называют бесполезные едаки, Их надо ликвидировать. Вот разработаны были и СПИ для этого, и все. Спид сначала, когда его состряпали, скрестив там два обычных вируса и получили новый вариант, они создали также специальное лекарство, антивирусное лекарство, антиспидовое. Верхушка его принимает и они не заболеют. Эксперимент сначала провели на Центральной Америке. Сейчас вся Африка заражена СПИДом. Но зачем им нужно отвлекаться? Они вымрут и так далее. То есть на планете должно остаться население всего один миллиард, Остальных надо уничтожить. То есть силы света планируют создать на этой планете новый мир, новую США ситуацию. И сила зла в противовес им. Тоже сейчас пытается создать здесь свой порядок. Понятно, да? Создать, значит, свой порядок здесь все такое. И вот когда состряпали этот СПИД, то появились недавно совсем дети, зараженные СПИДом. Они должны были умереть. А они через несколько лет никакого СПИДа там не обнаружили в латинике. Сейчас 1% где-то, 60 с лишним миллионов детей, совершенно не могут болеть какими-либо болезнями, спидом тем более. То есть там три с лишним тысячи раз у них иммунитет выше, чем у обычного нормального человека. Они не могут заболеть абсолютно ничем, ни одной земной болезнью. Так это что до да, нарушение всех планов у темных сил. Как же теперь уничтожать их? Понимаете, здесь можно, с тоски можно и повеситься так. Видите, вот как, вот, оказывается, женщины сыграют главную роль в создании грядущего нового мира. Вот они сейчас нарожают таких детишек. Те все так сказать, друг друга уничтожают, подохнут все от СПИДов, там, от атипичных пневмоний, понимаете, от птичьих гриппов. А специально же создают вирусы национально ориентированные. Вот только одна нация вымыет, другие вроде бы рядом ничего. Птичий грипп специально птицы должны передавать его, это специально разработанный грипп. Птицы его переносят только все продумано. В облике Елены Ивановны Веев, матерь мира нашей Солнечной системы, пришла на Землю именно в самый тяжелый момент, чтобы расчистить дорогу новой шестой расе и создать для нее новый энергетический поток революционный. Она стояла на пороге вот этого нового мира, неся в себе новые, а также и старой энергии, творя в себе, поскольку она была человеком пятой коренной расы, творя в себе нового человека, человека шестой расы. Вот без этого творчества матери мира нашей Солнечной системы, шестая раса на планете нашей возникнуть не может. Без этого творчества шестая раса не может состояться. Ее слабые роски, которые стали появляться на Земле в 40-е годы нашего 20 -го века, могли погибнуть вот без такой энергетической поддержки и подпитки. Но что было в ее пути? В ее пути было нечто такое, что отличало, скажем, ее путь от пути Христа. Христос оставался Бога человеком и на земле, и после смерти, и после воскрешения, стал для землян новым Богом. Он всегда был Богом. Но придя сюда, Он теперь и для землян стал Богом. Хотя его босы и ноги, ноги проповедника чудотворца вступали по вот этой нашей отравленной земле, но при этом тяжесть всего тела не касалась В нем жил неизменно, неопротимо Сын Бога. Это всегда устремляло его к небу. Туда, где иные дальние миры открывались ему. Он указывал всегда своим ученикам на это небо и говорил об удивительной красоте нездешних высших миров. Он всегда оставался Сыном Неба. И в том, какой неиздешней красотой был наполнен, а также и в том, как он жил и что говорил. А вот перед Ванной Неревик стояла другая задача, совершенно новая. Она вроде бы так никто не отличил бы, не заметил, что она какая то особая. Просто земная женщина, живущая обычной земной жизнью, двух детей родила, посуду мела сама. Когда надо было там печь потопила пекла там, что-то жарила, она должна была через себя, как бы, опустить небо космической энергии на нашу землю и сделать это надо было более тоньше и более энергетично. Почему? Потому что этого это требовал новый этап эволюции. Именно таким образом Земля могла коснуться, как говорят, неба и войти в контакт с целыми мирами. Контакт, который так необходим нашей планете для дальнейшего продвижения. Елена Ивановна должна была притянуть на обессиленную регулярным нарушением всех космических законов Землю притянуть высшие энергии, высшие силы. Только это могло спасти планеты и увести от неминуемой катастрофы. А почему одна единственная женщина, и вдруг она спасает всю планету? С точки зрения обывателя это, это сплошная какая-то мистика, сказки. Да? Но мы же с вами знаем, что огромное дерево может вырасти из такого низерного зернышка. Проявляется во всем сущем, и ждущая энергия находит свои применения или в других циклах, или в иных формах и в иных мирах. Так вот огонь огни-йоги, который был дан через Иоанн Ванну создает свои формы, трансмутируя силы вокруг себя. Так тара, так на востоке называют, космических учителей в женском облике, так, Тару устремляет течение и направляет рукотворчество новой ступени. И огни йога утверждается, как прямая связь с высокоразвитыми мирами. Так носительница чаши сокровенного огня, так называют ее силы света, для дает планете нашей пламенное ощущение. Как творчество психодуховности вкладывается в новую ступень. На планете Земли в 20 веке в преддверии нового эволюционного витка начинался эволюционный эксперимент. Впервые в истории человечества он научно описан и осмыслен. Вот это огненное раскрытие и трансмутация проводилось космическими иерархами. Именно они могли только это делать, могли руководить, но строго все это в рамках великих космических законов. Вот те космические существа, которые стояли на разных ступенях космической эволюции, были по-разному приближены к нашей Земле. Но на самой земле, внизу как бы, принесясь свою великую жертву, оставалась она в облике русской женщины, жена мужа, мать двух детей. И вот теперь от нее зависела судьба космической эволюции на нашей планете. Об этом никто не знал на этой земле заключением самых близких. И мало кто понимал, что с началами мучительного эксперимента над планетой загорелась заряд нового мира. Но новый Бог не вознесся над землей с ее приходом. На Земле встала она, космические иерархии великий учитель. Вот о а ней Владыка нашей Солнечной системы говорил, «Урусвати, твой Фелен Ван Ильев явит сочетание Земли с космосом, она явит красоты симфонии сфер, она явит луч света, пронизывающий любые стены, она явит щит, показывающий течение светил. Она явит полет стрел духа, урусвате явит постижение плотности материи, пожелания духа, она явит пустоту мысли, если она не заражена духом, ибо путь наш путь земли во дворец притворения. Теперь растет новое понимание земного пути на небо, в космос, а вот утвердить храм можно лишь путем земли. То есть каждый должен пройти земную жизнь, но пройти ее правильно, выполняя космические законы. Когда тяжесть камней храма с духа ляжет на землю, вздохнем все мы, говорит Великий Учитель. Тяжесть камней храма с духа ляжет на землю. Что это за камни? рама на духе наши. Вот возьми сейчас любого землянина. Чем он одержим? Каждый одержим материей, да? Каждый только вот именно вот, правильно говорите материальные интересы у него. Вот этот камень материальный. Каждый таскает этот камень у себя. Ну где там? На сердце, таскать, в мозгах там, а точнее на духе. Дух его, так сказать, вот, прижат к земле вот этими материальными, шкурными, интересными. Вместо того, чтобы поднять эту материю, она его прижимает туда Понимаете? Поэтому и говорит Великий Учитель Когда тяжесть камней храма с Духа ляжет на землю Мы все вздохнем Это они понимают, что должно произойти А мы ничего не соображаем что это они-то вздыхать будут? Легко и радостно. Оказывается, столько труда ими было положено для того, чтобы нас что? Поднять немножко пути. Здесь мы вот видим как бы основное и специфику переживаемого планеты этапа космической эволюции, и цели, которые стояли перед этой вот Великой земной женщины, которая пошла на мучительный болезненный эксперимент. И, наконец, те достижения, которые принесет Земле, труд космического иерарха, помещенного в тяжелые земные условия с целью изменения условий земной жизни. Вот с этой целью она пришла, была послана сюда. Она согласилась на обычное земное воплощение без всяких скидок. Без учета его особенностей, то есть согласно космическим законам, ей особых условий не создавали. Ну то есть, чтобы у тут все здесь, как он этим, нашим без безмозглым там расстилает ковровые дорожки, там знаете, они там с этого с самолета, трапы выходят, или еще куда-нибудь такой тип, выползает там, стелетом, да? Вот у них ничего такого не было, нигде. Никто ничего не стилю. Да. Ну, у всех ни у кого ничего не было. А Оказалось бы наоборот, вот их надо было встречать с такими ковровыми дорожками, везде на руках носить. А у нас без мозгов этих главарей, понимаешь, там чуть ли не на руках носить. Эксперимент должен был быть чистым. От этой чистоты зависело качество нового мира на пороге которого все и совершалось как раз. Но правда космические иерархи, великие учителя Солнечной системы следили за ее развитием в детстве, осторожно учили. Почему? Потому что каждый раз, когда мы получаем новую земную личность, да, ее же надо учить чему-то. Обязательно. Даже личность космического иерархии ее тоже надо учить. То есть они всячески ей помогали в кармических пределах, опять-таки. А вот что они не могли сделать, космические учителя, так это оградить ее от одного единственного, от непонимания близких и окружающих. Вот близких и окружающих нельзя было, как говорят, и заставить ее. Скажем, уважать и любить, допустим Я собственная мать ее не любила Понимаете? Так, ну ладно